Ну, по крайней мере, мы в прошлых видео с вами поговорили, что нужно себя правильно позиционировать, почему важен список знакомых и как с ним работать. И следующий шаг. Появляются у вас уже партнеры. Да, вы наступаете на свои грабли, и как же работать со своими партнерами. Что я вам порекомендую вообще? У меня было постоянно вот три года я уже занимаюсь этим сетевым бизнесом. Я пру-пру-пру-пру-пру подписываю контракты, там, блин, 10, 20, 30 штук в первую линию. А потом я думаю, а как же мне начать работать со своими партнерами? Ну, уже буквально вот э, последнее время, когда особенно уже начал развиваться в новой своей компании, я м, принял такую вещь, что я подписываю несколько активных людей, это может быть человека 2-3, и начинаю с ними работать. Я начинаю с ними работать, помогаю им то же самое сделать, я передаю свой опыт, потому что все-таки уже три года в этом бизнесе, я могу просто-напросто предостеречь своих ребят, которые даже могут не иметь этого опыта в бизнесе, их не это сделать помочь привлечь э, тоже партнеров и запустить эту цепочку и после того как я их уже обучаю рекрутировать ребят работать со списком знакомых э, проводить встречи и так, далее, и так далее и так далее у них появляются партнеры и я их обучаю тому же чему же я и учил их то есть зап, э, запускается дубликация и после того как ты наблюдаешь уже как партнер твой начал делать такие же действия как и ты возможно немножко медленнее возможно как-то не так но он начинает двигаться и ты понимаешь, что э, он уже в контроле твоем не нуждается, ну, ты ловишь кайф. То есть э, ты понимаешь, что э, твоя задача выполнена, он двигается дальше, и ты можешь уже сконцентрироваться на новых своих действиях. Понятно, когда ты уже на уровень выше, ты там уже достигал каких-то высот, ты делаешь не то, что делают новички, ты делаешь какие-то другие шаги в каких-то других направлениях, чтобы как-то бизнес свой автоматизировать. Но все же, АЗ остаются АЗами, постоянно нужно обучать своих партнеров, работать со своим списком знакомых и обучать, обучать, постоянно мотивировать, как-то подписывать, делать промоушены своим ребятам. Вот. Иногда нужно э, сделать. Господи, что ж это за. Ладно. Все, спился в смысле. Я верю, что вам это видео было полезным. Ставим лайк. Делитесь с вашими друзьями, чтобы как-то много больше ваших друзей стали успешными и начали преуспевать своей сфере деятельности. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе делу всех новых выходящих видео. И под, переходите по ссылке ниже под видео, там будет курс «Думайте действовать как топ за 30 дней» для сетевиков. Я верю, что этот курс будет для вас полезным. До встречи в следующих видео. Пока-пока.